еще комментарии вылетели с кубка если касается что игры старались хотели в первом тайме создали моменты, две атаки два гола пожалуйста тяжело знали что будет соперник играть на отбой просто нет бой такая тактика которая приносит результат к сожалению пропустили эти атаки к этому готовились и знали, что ничего серьезного не представляет. Передача вертикальная, за спину, подбор, побежали. Ну, отдать им должное, они добились результата, куда они хотели. То есть это правильно, наверное. Спасибо, вопрос. опять же смотришь, что начало первого тайма, уже воротарь по пять минут вводит в мяч. Никакой реакции нету. Наверное, мы хотим играть в более простой футбол. Думаю, это, ну, понятно, что результат М -м -м превыше всего, наверное, скорее всего.